Рубрика Мураж. Истории Рапино. Часть пятая. Мистер Пи. Я хочу познакомить вас с мистером Пи. Он живет в Рапино, дом под номером 3. В совершенстве П. знает латынь и иврит. Сердце П. никогда ни о чем не болит. Сердце Пи никогда ни о ком не болит и не будет болеть. Пи – особый подвид. Мистер Пи абсолютно не знает любви. Никому, ни к чему Пи не знает любви. В понедельник Пи ходит и слушает джаз. Ему кто-то сказал, это модно сейчас. А по вторникам где-нибудь смотрит кино, не следя за сюжетом. Ему все равно не понять ни эмоций героев, ни бед. В среду Пи обязательно ест на обед 200 граммов трески. Да, он чувствует вкус, но не больше, чем вкус. Пи всегда к четвергу успевает прочесть пару правильных книг. А по пятницам все-таки Пи не старик. Посещает он бар и под рюмку вина время конкает Пи в ожидании сна. Вряд ли он распорядок когда-то менял. Жил бы дальше, как жил, да и корень не знал, но в одну из обыденных пятниц прилип к Пи какой-то весьма подозрительный тип. «Здравствуй, Пи!» — говорит. «Наконец-то! Привет!» «Мистер Пи, уважаемый, рисковый ответ замечает наш Пи. С вами на брудершафт мы не пили. Однако, хорошенький нрав». Незнакомец смеется. А ты пи? Нахал. Помолчи и послушай. Я долго прождал, прежде чем говорить с тобой лично. Молчи. Для беседы, поверь. У нас много причин. Я не раз приходил пи к соседям твоим. Я был рядом с любым, кто горел от любви. Я общался со всеми, кто есть на земле. Только ты, пи, ни разу от чувства не млел. Ты дослушай меня, да и гонор свой сбавь. Я пришел к тебе сам. Я пришел в этот бар, потому что впервые за тысячи лет человек без любви есть на этой земле. Ты не слушай по радио глупых людей. Я не умер, ни в отпуске, даже отдел никуда не ушел. Я хожу и смотрю. Только ты пей. какой-то неведомый трюк. Я венчал молодых под защитой церквей. Я венчал молодых под защитой ветвей. И любили они всем законом на зло, без обетов, без вин, без кольца и без слов. И я видел мужчин, что любили мужчин, не теряя при этом ни силу, ни чин. Я на женщин смотрел, кто без девичьих тел, ни чудесных земель, ни небес не хотел. Я касался рукой не узнавших покой. Их прозрачные души взлетали легко. В каждой этой душе, что горело, любя, ясно видел я след и частичку себя. Только ты один пи, непонятен и пуст. Самому себе я за тебя помолюсь. Если нет в тебе этой частички моей, то ты худший из всех моих странных детей. Ты не жок на кострах за монеты и страх, но в тебе бы потом Тухла любая искра. Не царил над толпой, Не толкал в крестный бой, Но тебе, не познавшему в жизни Любовь, суд мой строже, Чем тысячи лживых святош. Пи. Вот честно, Ты как-то ничуть не похож На того, кого я день за днем создавал. Не пойму, То ли дьявол настолько нахал, чтобы подсунуть тебя мне, «Ну что, и дурак? Или просто ты пи? Производственный брак? Как таким ты родился без признаков чувств? Да о чем вы? Какая-то чертова чушь! Вы откуда? Из органов? Секта? Пускай я ни в чем не повинен, и липовый рай мне не нужен. Уйдите. Не знаю, чего вы хотите. Оставьте меня одного. Незнакомец задумчиво тянет в ответ. Ты и так одинок. В мире, Пи, больше нет никого, кто настолько, как ты, одинок. У других за спиной всегда стоит Бог. Неужели ты, Пи, никогда не хотел ощутить что-то больше слияние тел? Неужели не видел таких городов, где за то, чтобы жить, умереть был готов? Пи. Ты сможешь назвать мне любимый свой цвет? Ладно, люди, но разве в моем мире нет хоть чего-то, чтоб ты бессистемно любил? Хоть бы музыку? Леннон Маккартни? Хоть Билл Клифтон Хейли? Ну как же, попса, рок-н-ролл, ничего? А кино? А театр? Футбол? Ну не может быть так! Травил друг кружкой об стол. «Что молчишь? Я сюда помолчать, что ли, шел?» «Мистер Пи, где охранник? Не слышал ли шума?» «Говорит, убедительно вас попрошу пересесть. На беседы желания нет. Я не знаю, зачем вы подсели ко мне, но давайте, прошу, обойдемся без драмы». «Незнакомен задумчиво. Все-таки брак. Ладно, понял». Исправим. В конце-то концов, единичный прокол не морает лицо. Исключение правил. Ладно. Пора. Живи дальше, пока еще дышится. Брак. И исчез. Вот, сидел тут, а вот пи один. Пи отставил бокал. Видно, стоит без вина бояться на неделю. Привидеться. А. Вдруг какая-то мелочь попала в глаза. Вдруг впервые скатилась из глаза слеза, вдруг как будто другим пи увидел весь зал. Бармен смотрит с любовью на чей-то портрет. Музыкант свою душу вложил в эту трель, что выводит смычок его. А за столом рядом спи. двое спорят до хрипа о том, кто значительней, Скорпион или Жекуинга. Пи вдруг чувствует, а он баснословно один. Пи вдруг чувствует, что-то тот тип повредил. Пи вдруг чувствует, стало иначе в груди. И такая печаль, и такая тоска, и вся жизнь его тоньше теперь волоска, и он сам теперь тоньше того волоска. И он сам теперь море в коробке искал. Пиво выходит из бара в слезах и подпит. И впервые всю ночь ни секунды не спит. Это была рубрика «Мурашки» в подкасте «Кам Каждые две недели по четвергам у нас выходят истории. Пока мы рассказываем историю Рапино, но совсем скоро начнется новая, большая история. До встречи.